Всем доброго времени суток, с вами мистер Текра, и сегодня я предоставлю вам небольшой обзор на аниме под названием Держащиеся за руки или Пожимающие руки. Сразу скажу, это аниме мне очень понравилось, хотя еще продолжает выходить. И не в аниме на данный момент я пока не заметил. Все очень интересно и необычно. Основными жанрами аниме является приключение Школа Фантастика студия GoHands. Режиссер этого аниме Судзуки Синго. А над сценарием работал Канадзавой Хиромити. И первое, что хотелось бы отметить, это графика. В данном аниме она очень необычная. То, как авторы подошли к изображению мира и персонажей, мне очень понравилось. Графика сочная, насыщенная, приятная. А еще эти переходы при показе города или некоторых моментов настолько необычны, как будто смотришь через круглый аквариум. На мой взгляд, это очень даже интересно и по-своему привлекательно. Сколько аниме я до этого смотрел, ни в одном из них не встречал ничего подобного. Помимо графики, в аниме присутствует интересный и захватывающий сюжет, который я немного расскажу. История аниме разворачивается в Осаке 2000-х. И повествует о хендшекерах, партнерах, которые могут призывать не в рода. Оружие, порождаемое глубокой психологической связью партнеров при их рукопожатии. Чтобы получить исполнение своего желания, пары хендшекеров сражаются друг с другом. Пара хендшекеров, одержавшая победу над всеми остальными парами, встретится с богом и сразится с ним. Они те, кто удостоились божественного откровения. Они те, кто бросил вызов богу. Они те, кто вынужден бороться со своими партнерами. Чего от них хочет Бог? И хотят ли они заполучить силу могущественного божество? Они, избранные, чьи души едины, берутся за руки во имя Зигдурата что станет их полем боя. Но в глубокие подробности сюжета я вникать не буду, ведь многим будет куда интереснее смотреть аниме, не зная, что конкретно оно из себя представляет. А то, что я вам предоставил в начале, это всего лишь небольшое описание. И как будет разворачиваться сюжет дальше, думайте сами. Еще немаловажная часть аниме, которую я могу отметить, это интересные персонажи, особенно главные герои. Главных героев зовут Токацуки Тазуна и Акутагава Кайори. Каждый из них выделяется на фоне вторичных персонажей, хотя и вторичные персонажи не сильно уступают главным. Так отцу Тазуна занимательный парень, которому до невозможности интересна техника и механика различных предметов. Он помогает ремонтировать буквально все, что его попросят, и когда увлекается, может уйти в работу с головой, не замечая никого. А Акутагава Кайори очень милая персона, возможно, это из-за того, что она не разговаривает и только кивает в ответ, очень застенчивая, и все ее движения и выражения наполнены чувствами. Хотя им не могу оставить без внимания, что художники и дизайнеры постарались над славу над созданием данного персонажа, что в сочетании совсем выше сказанным делает ее очень милой и интересной. Ну и конечно звуки. Они все подобраны к месту и запущены в нужный момент. Каждый звук, иконовая музыка дополняют друг друга и подходят как нельзя лучше, создавая свою захватывающую атмосферу. Ну вот и все. В общем, всем советую посмотреть аниме, держащиеся за руки. Я думаю, оно вам понравится. И если вам понравился данный обзор, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и вступайте в группу ВКонтакте. Все ссылочки в описании. До скорых встреч, пока-пока.